Я починю все, возможно все те слышно, без шумов, я не знаю, связь с нами. Вау, кру вау, круто. Связь с нами, качество графики авто, настройка может уполазить, что-то сделать. Музыка нужна. О, немножко так. Напишите в комментариях. не свою музыку включать, пока без музыки, пока есть такая бы музыка. Так, отряд. Выделить и нажимайте на кнопки мышки вайска. Не выделять. Выделять Кнопка войска. Выделены дюйменьким уведомления всем друзьям, учащихся, хороших товарищи. в битву. О, как отменить, кстати. Относится неактивно использовать течетную не запись. Верюбь, я знаю, что использовать. У кого-то это Это вроде бы объяснение. Так, грозки английские. Ромка из Вот так вот зайдет. Нормально, да? Нужно ничего помнить, вот так, всё. Ладно, давайте еще помнить, да. Все, нормально. Друзья, тут, тут, тут у нас кинул запрос, друзья, на битву. Как раз я в то время... сейчас подождите. В то время... Э, настраивал, теперь два звука. Когда вы, например, слушаете мой... Мой ролик, видеоролик. То теперь два слышно. И мне приятно... Стало... музыки, Звуки... Ванголы. Кстати, вот два акции, хотела кое-что показать вот что я хочу показать то и то мне нравится пироман да но дело в том что я его изменил пироман я уже не хочу пироман убрать мне, мне очень жаль Ну, потом уже никого изменить конечно такой плюсик да пироман ну но... сори, друзья напиши в комментариях чтоб пироман не обьюсь а лайкосандом я куплю металль потому что он очень сильный более дал дал дал далеко вот можно вообще его не найти Поэтому я хочу взять так что-то прокачать блин а я уже все потратил так так так конец тысяч давайте наберем купим бесов или же знаете бесов так нормально а вот прокачкам это самое главное хоть я не хочу чтобы у меня кого-то было первый уровень нам вообще не хочу хоть третья хоть как-то -мо. Ну затащить ну до четвертого, блин. отлично. Это вроде бы редко колода-то обычная. Так, ну что там, кто хочет принять, друзья? Поместа. Ладно, помешались об этом. Друзьям. Смотрите, телевизор. Угу, квест. О, чёрт. Использовать яд. А вот у меня в А, я уже закончил. Эй, дайте ли не Кстати, друзья, очень быстро собирайтесь. Построить электробашню. Э, яд. Электробашня. Убить вражескую сову. Ага. Использовать врага ада. Врата ада. Нету. Использовать благо... благословения. Что за благословения? Mm. Так, это, кстати, очень классный зеленый. Молния. Вроде бы она тоже такой классная. Попался Сколько стоит? О май гад! А вы же, наверное, слушайте. игра. Экстра башня. И... Саву будем призывать. Стой, я может 2-2 сыграй, а просто не дочит играть из-за этого. Электробашня. Я её взял, отлично. Ну, я КВС выполнил, я понял. Я КВС выполнил. Сойдёт проводом. Так-так-так-так-так. Сойдёт. Я понял, кого-то мы тоже брали, вот защиты брали. У нас есть башня адам зачем? Э-э-э-электробашня. Так, Гнолл. Гнолл прикольный, кстати. Где Гнолл? Бес, бес. Пятого. Угу. Бес есть. Производительность нас тут берется. Зелья одно. Молния. Зелья молния. Кого взять? Фарбол, щит атака. Фарбол, щит атака. Не знаю. Мой девиз помню. Молния. Что парню отразить. А вот не знаю. Пиши в комментариях, какой ты был выбрал, вайска Так, ну, за Мон я выбрал бы кого-то из вас. Так, зачем Гнола, то мощный. Так, давайте так. замнить мисс потому что Бэс та кис, я будем захватывать. А потом с этим будем идти. Деваться это будет это, это, это, а там, Кто будет убивать драконов? ладино как их зовут фарбуль ага я фарбуль сейчас ну блин вот тебя да ну ты мощный танк нам нужен друзья ну нам нужен куда утерять чтобы брать карту фарбу зачем ну ну он шестого блин он шестого ну как я могу Пять минут я уже с вами сижу не они не пошли пошли ладно Блин горгуль показывается. Да ладно, я пробовал не взял, то да ладно уже. Они и так дорогие, кстати, эти фарманы. И ничего, быстро умираются. Поэтому не, не рекомендую брать фермана. Ну я так не Я фанат фарамана. Ну он просто красив, поэтому я фанат. Его вот, ой куда пошли. Ромка играет или нет? Я вот не знаю. Вдруг громко я там блюшку поджигалом делал. Проверял я и не проверял. Возможно уже шума нет, я там поставил моно. Моно значит, как-то громкость. Моно два раза слышнее, чем соло. Это рэп. Макс Риск вернется в рейт, Ждите. Он занимает пока что тысячное место в тысячном битве. А, два, двойную венную парную битву занимают 1200 места, мощь и слабак. Блин, и чё ж так скрываешь? Так, кстати, я электробарш построил, а, обман. Ну и так делаю. Я хочу БС, потом уже электробарш. кто точно. Попался. Эээ, куда идешь? Кстати, он сильный, этот чувак. Ну да, про ее троих не значишь, но реально сильный. Я понял. Твой вы вызов. Там, Бессы. Попались. Блин. Думаю, Макс риск, думай. давай. Все. Дальше только а, подальше драга, подальше. А. опасно как? Айсхам, может пойдем проверим? Прикройте там базу захватим. хватит. Ага. Может еще Макс есть по Они балуются. О, во может даже Ян задумал, почему бы не... Кстати, нужно ускорить. На, не Майга О май да. Я тут произвожу, не даже, 5 электро башни. Тоже электробашня. 6 Шестого, кстати, прикиньте. Вол. Очень скажите, электробашня скрыта? Ладно, как-то в принципе можно что-то тут замутить, кстати, с колодой. Нам хай будет здесь. Ну что ж, пошлите, замутим. Нет, Вроде бы достанем. Значит поверьте фазу. Ну и штро в новом можно. Но может план 2 играть. Поражение. Так, проверьте лазу строить. Тоже вот эта нужно строить. Наверное, мы чем-то другим занимаемся, они а строят войска. Мы развлекаемся, они а строят войска. Ну, ну. Персты. Персты. Персты. Есть. Давай. Всё, отступайте. Мы дальше не сможем. Когда мы вас нападут. Саву запустить? Да, ну, вы, принципе, можете ждать. Уже поняла? Боюсь, махнутовый, где? А, мы на неки нападаем. Круто, да? Пускай здесь нет. Так, сова. Пусть нападай. Меня... Что открывает? Ладно, сова на базу. Окей, пацаны, на, но, но, хорошие дружочки, наши воины, дорогие. Паш, видишь, что там построено? Вдруг Практ на подъедутся, где-то попасть. Мгм, может, кто-то напасть, а ты украл? ладно, давай я устрою. Вот, так же базу построим. что-то. Страницу, то не Ты сказал ебать. Ну, давай, давай. Это на мелках. Пока он узнал. О, ребята, соба. Да, ж, мах, не знал. Ребята, собака. Вою же махнула. не знал. На. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Врубаем! Все врубаем. Призываем такой-то программе. А, что, что происходит? Вдруг поможешь? Да? Ладно. доживи живи там в себе. Одиночку. Ну, в принципе, ведь пистолет. Вот. всем. Есть Yeah, uh what -huh. Нет, мы не даемся, мы лишь э, вернемся к тебе, чтобы прям напугать. Сова здесь, я понял. Убил. Вот здесь вся она. Пригодите. Пригодите, полетите все. поймал так на а. что он реально врубает все, поможешь либу что мстить блин ну кого не пугать а бро нет не как хочешь все на крышках а квест мы даже квест заради квеста молки ну, Строительство. Тайдево, я не скучно уже. Само надо дать за ними как-то. мы... Вытащим тут карту. А потом производитель... Строите электробашню, чтобы уже подсыпал какой-то... Войска уже не нужно. Надо приквать. Само надо Как думать, он затащит? Он уверен в своих силах, он реально так хочет. Ну окей. Окей, а так там. Да ладно, ты не может быть он. Я уже не верю, Монт. Не знаю, Мне нужен квест провод стать. Мне нужен квест. Вс. Мне нужен квест. Ага, прикольно. настроить полностью не, на -ин. <мир> не я буду строить электробашню но все равно мне нужно лежибик пэй выполнить так атакуйте кстати мы его там так скажем замораживаем чтобы открепление да неужели Я что это стройся, трусы прикольно Ладно, тоже запускаем. Ну что, электробашни сработали? Ну, мм, красава, да. Все, вроде я 5 штук поставил. А можно уже ничего. А, ладно. Бам, вот рыбашня. Круто, круто. Противоргует, срабатываются, али, рыбашни. Первого уровня еще. первый уровень. <Technoi> первого уровня. Да не жили, не спас. Да все, построили рыбашню, пальчики. Сами. Ну, давай, давай. Да, наш, вредным, скорее, нет, нет. Здесь, ну да, что много был ставим, Так, там у базы стоит 400. Ну давай-давай В принципе, возможно. Не, не возможно. Или в какие теперь что капец. Понятен на сдачном? Такого человека продавили, а да нет, по нему одну сау да, будем. А там в да не вставлю сюда в дробашню. Портолочку сам выкашку, посмотрим. Может, у а вы, Сначала я тут, значит, не... Ну, человек, который... ...я приманка, но... ...так, враги уже Ладно, Да, для ремонта. Нет, нет, нет, А, я не заказывал этот ремонт. А вот здесь у меня там два база. База, база, база. Нет, то так. Режим. Такие возможно, кстати. А чё так Так, упрячьтесь. Ну, в принципе, у меня есть сейчас шанс. но я делаю что-то невероятно такой себе. все камни я беру, а таких вот не бегом бегом отступай, они на меня нападут. справи, да? да. Мусят, чуваки, а, да, да, да ну все, чуваки, будем копать, без базы останемся отлично. давай давай поиграем вот так давай так все вот там собрали. ничего не засырать не знаю что делать пехоты ладно лайк это будем место посмотрим твое место что будет делать меня просто следить за целью а мы не сова кстати это очень хорошо я буду следить тоже за тобой следит, это очень хорошо У. давай давай я За совой Я обороняю базу вижу врага то все, ты его тоже заметил и все на него напасть так, давай давай тащи мне ничего не дать фербом мой смотри бом даже не заметил то знал парк да я буду бронять, бывает кстати мы должны отступить еще вот так друг он нам пойдет еще все дорогие друзья нас захватила... россия он производит поздно производит нет, я хочу жить. О, о. Сами, не писали. Не сдатся. Отступаем в дерево дать. Дерево-то еще пустын. Блин, сдался. Так, я люблю крысы. Да. На один нас не Рада ата, яда, богатковые да, Нет ничего не готовы. Сандыч и пака.